Всем привет! Вы на канале Свежие Новости о Политеке. Свежие новости дела Маймаева Кокарина. На теле упавшей с балкона свидетельницы не обнаружили следов насилия. Следов насильственных действий в отношении упавшей с балкона гостиницы в Праге гражданки Российской Федерации Екатерины Бабковой не было обнаружено. В ночь с 10 на 11 мая в один из отелей курортного города шпиндлер млин были вызваны представители полиции. Одна из проживающих в гостинице, в номере на четвертом этаже. Около 23 часов 10 мая вышла на балкон покурить. Немного позже она была обнаружена на земле с многочисленными травмами, после чего отправлена в больницу города градец краолове На теле Екатерины Бабковой, выступавшей свидетельницей по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокарина. Следов насильственных действий полиция не обнаружила. Об этом сообщил РИА Новости представитель отдела полиции в городе Труднове Лукаш Винсент. Вероятная версия произошедшего – несчастный случай. По словам представителя районного отделения полиции, женщина, возможно, села с сигаретой на перила балкона и не удержалась на них. При этом Винсент отказался подтвердить или опровергнуть информацию что пострадавшей является гражданка России Екатерина Бабкова. По последним данным, женщина находится в нейрохирургической клинике больницы Краевого центра Градец-Краолове. Она доставлена туда с множественными травмами, переломом таза, ребер, контузией легких, внутричерепным кровоизлиянием и прочими. Дежурный врач клиники 14 мая отказался рассказать представителям новостного агентства о состоянии гражданки России, прокомментировав это тем, что такую информацию могут получить только родственники пострадавшей. В ночь с 13 на 14 мая дежурной клиники Павел Травничек сообщил РИА Новости, что Бабкова находится в состоянии искусственной комы. Не забывайте подписываться на канал и нажимайте колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых видео.